Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал видео, завораживающий русский, где мы говорим о самых интересных словах русского языка. Меня зовут Татьяна Климова, если вам нравится моя работа, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы получать новые видео. Также большое спасибо членам клуба Русская Дача, благодаря которым это видео возможно. Они покупают абонемент у меня на сайте, чтобы получать видео и подкасты каждые 5 дней. И я могу для вас сделать эти бесплатные видео. А сегодня у нас очень интересное слово это непринужденный. Непринужденный очень интересно что это значит? Вы видите, что есть не, и также есть принужденный нужно. Нужно, когда мы должны что-то делать. непринужденный. это значит свободный. Когда у нас нет ничего, что нам нужно делать. Обычно мы говорим это об обстановке. Обстановка – это атмосфера, ситуация. О голосе о вечеринке, о человеке, о позе, да, поза, непринужденная поза и так далее. Непринужденный, значит, спокойный, без стресса. Вот, без стресса. Релакс. Давайте посмотрим несколько примеров. Два примера. Например, меня пригласили на вечеринку. Сейчас... Опять ситуация лучше в мире, можно встречаться. Ура! И я спрашиваю, а у вас есть какой-то дресс-код? Дресс-код есть. Дресс-код ⁇ это что мы, как мы должны одеться, какую одежду. И моя подруга может сказать, нет, нет, у нас будет очень непринужденная обстановка. Непринужденная обстановка, значит, тебе не надо. Надевать вечернее платье, тебе не надо надевать твое колье из бриллиантов, диадему. Да? Непринужденная обстановка. Значит, нет никакого стресса, спокойно. Но спокойная обстановка значит, что мы будем спокойно сидеть и, не знаю, играть, может быть, в карты или... Что-то делать очень спокойное, непринужденное. Нет, может быть, мы будем танцевать, говорить, музыка, но нет никакого стресса, что нужно надевать. Второй пример. Мы идем на эту вечеринку, и там мы видим президента страны. Например, это женщина, президент. И мы видим, что наша подруга говорит с президентом очень спокойно, очень непринужденно, то есть без стресса. «Ха -ха -ха -ха! Как у тебя дела, Татьяна? Например, президента зовут Татьяна. И мы потом говорим подруге, ты говоришь с президентом таким непринужденным тоном, непринужденный здесь, значит, спокойный, свободный, без стресса, в непринужденной позе непринужденным тоном. И подруга может сказать, да, это моя тетя, например, <режит> президент страны, это моя тетя, я ее хорошо знаю, поэтому я говорю с ней непринужденным тоном. Вот такие два примера. Пишите, пожалуйста, дорогие друзья, как вы поняли это слово. Значит, поза непринужденная, тон непринужденный обстановка непринужденная и так далее. Пишите, ставьте лайк, подписывайтесь и до следующего видео. Пока-пока!